И проходим тантрические, энергетические техники, да? а, они же и рейки, то есть вот мы когда энергетику в себе в ладонях накопили, то вот можем заряжать, например, чакры, я вам его показывал, да, а, чтобы гармоничная энергия шла, никуда не утекая в сторону, наполняя всего человека на все его жизненно необходимые нужды, на все аспекты, которых он проявляется в этой жизни, да? Ну и также можно орган лечить, например, предыдущую железу, вот вы поймали ее и пружинится так, пружините, пружините, это ваша энергетика, сам орган как бы так толкает, толкает, активизирует его, согревает, да, и он включается в работу, желчный пузырь также. Например, если язва, язвенный колит, прямой кишки, толстой кишки, толстые кишечник начинается отсюда, поднимается восходящая часть, спадающая такая, провисающая, потом спадающая часть, сильновидная часть и прямой прямая кишка там идет да? вот где я допустим лечите вытаскиваете ее как, как видите там выкидываете как будто там червячки или гной какой-то ну, представляете визуализируйте да? что мы визуализируем там и, и происходит когда мы отправляем воздействие там это все и работает если например в теле человека все таки не хотите там не знаю обжечь ужалить или что-то еще мешает да то тогда можно там, 3d визуализировать Всю, весь толстый кишечник, да? Вот, например, вот, так вот он выглядит, да? Вот аппендикс, восходящая часть. Вот где-то, вот видите, он суженный. Где-то там еще какие-то у него там вот язвочки, да? И вот симовидная кишка, и вот прямая кишка. Представили его в объеме во всем. И как двигатель автомобиля вытащили фантом, вот этот фантом вытащили, положили на визуализированный стол. Прочистили, как у вот двигатель как будто чистите, да, продули там все трубочки, вытащили там лишнее, скребком как будто его там поскребли там со стеночек, да, все убрали, там листок каких-нибудь повыкидывали, все вот сделали, да. Ну я просто быстро рассказываю, да, а там дальше уже визуализируете, как хотите. Подняли его и чистый новенький двигатель вставили обратно. Все, у человека заработало по часовой стрелочке. Вот э, технология может лечить. В принципе, любое заболевание, любой орган, да, голова болит, да, так же так взяли, например, мозг, допустим, раз, вытащили, посмотрели, где проблема у него. Как правило, даже пока вы работаете с фантомом, человек уже отсюда, ну, например, вот правая височная доля болит, да, и он прямо чувствует, да, вы тут делаете правую височную долю, так, очистили нам, что-то по вытягивали оттуда всякие сгустки, вот эти черные, там, туманные какие-то там, да какие-то там вытащили, продули и чистый мозг вставили ему обратно. Вот э, можно использовать соль. Допустим, если у человека негатив, да то вы на больное место, допустим, там в паху зону насыпали соли и отсюда все вытаскиваем, вытаскиваем, вытаскиваем. Соль притягивает, да, вот эту, эту энергетику мы ее выкидываем. Потом саму соль надо собрать и тоже куда-нибудь выкинуть. В землю желательно просто выкинуть. И сказать, что та, которая была, она вся ушла, в землю утекла, заземлилась как бы, и больше она тебя не беспокоит Вот, ну а дальше мы начнем групповое занятие в нашей тантрической секте, тантрической энергетической Ну шучу, конечно, с вами был Олег Алабудвин, если вы к нам не подписались и не пришли на занятия, то вы очень много потеряли Будьте с нами, даю свет, даю просвещение массы, ловите удачу